Друзья, всем привет! Небольшой обзор нашего объекта, который мы закончили в Устьянском районе. Вот такие вот красивые фасадные панели, дюки клинкер. Это деревянный дом, дом из бруса, который мы сделали утепление 10 мм минераловатным утеплителем. Дальше у нас идет обрешетка и вот такая вот красивая фасадная панель. Окна мы обошли фиброцементным сайдингом Дековер с четырех сторон у нас идет. Ширина вот этого наличника у нас 13 сантиметров. Откосы сделали тоже из дековера. Закрутили вот на такие вот саморезы небольшого размера, которые потом закрасили. Вот они наши саморезики. Снизу идет обычный металлический отлив. Цоколь у нас сделан из... Тоже фасадная панель деки-клинкер, только другого цвета. Так как у нас э, отмостка идет не в уровень, снизу установили металлические джип-профиль, потому что замки у нас срезаются, и чтобы резаная часть была более-менее аккуратно смотрелась, установили вот такой вот джип-профиль. Здесь вот у нас, так как у нас ленточный фундамент, нужно делать вентиляцию цоколя. Вот такие вот вентиляционные решетки установили металлические. Углы сделали из таких вот угловых элементов, которые идет у этих фасадных панелей в цвет. Здесь вот у нас идет стена. Вот так вот это все смотрится. Тут окон нет у нас. Также на этом доме мы сделали подшивку свесов пластиковым софитом тоже от производителя Деки. Вот если посмотреть вот так это смотрится и сейчас я подальше отойду вот отсюда видно вот эта вот лобовая доска тоже сделали ее из дековера на фронтонах также сверху э, у нас там есть небольшое такое чердачное помещение которое необходимо вентилировать который необходимо вентилировать так как крыша у нас двухскатная вот мы установили такие вот вентиляционные решетки Восьмигранник. Вот восьмигранник. С помощью них будет происходить вентиляция чердака. Вот такая вот небольшая работа, которую мы здесь сделали. Небольшой обзор нашего объекта.